Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Белыч и сегодня у нас не очень утешительное видео о водянке от компании DeepCool. Это DeepCool Капитан 360EX. Вы наверняка ее помните, она была у меня на обзоре, я делал на нее достаточно подробное видео, рассказывал о ее плюсах и минусах. Но один существенный минус, к сожалению, на тот момент был не виден. Хотя я, в принципе, догадывался, что он может появиться. Итак, друзья, сижу я как-то за своим компьютером и вдруг слышу треск. Ну, сразу понял, что затрещала помпа водянки. Думаю, ну вот, сломалась опять-таки. Как и моя предыдущая на системе водяного охлаждения от Be то есть тупо полетела помпа. Но нет, друзья, помпа, в принципе, работала, работала исправно, но трещала она потому, что ей не хватало жидкости. Как вы думаете, почему жидкости не хватало? Ну, первый вариант, конечно же, что она испарилась, но нет. Это так быстро не происходит, и во всяком случае, не за секунду, и за год даже она не должна была испариться до конца. А вот, все оказалось намного банальней, на самом деле жидкость тупо вытекла. То есть, данная водянка имела течь. Почему она вдруг решила потечь спустя год после эксплуатации, я, честно говоря, рассказать не могу. То есть, у меня нету никаких предположений, нету на то никаких объективных причин. Здесь вот вы можете видеть желтое, желтые пятна, это вот как раз-таки та жидкость, которая текла. Вот сам кабель, в принципе, тоже задело. Он весь окрасился и весь покрылся вот этим налетом, высохшей, скажем так, жидкостью из водянки. Вот, соответственно, ну, как вы понимаете, вытекла она вся, даже здесь вот остались потеки немножко. Такая более сухая часть жидкости осталась. Вот, то есть жидкость вытекла. Соответственно, когда я делал видео на данную систему водяного охлаждения, я уже тогда говорил, что она имеет определенные плюсы. Она дешевая, она неплохо выглядит, она достаточно, скажем так, имеет хорошую подсветку и так далее, то есть хорошая комплектация. В принципе, да и показатели у нее были неплохие. Но уже тогда я говорил, друзья, что я не могу гарантировать, что она не потечет. Потому что предыдущее поколение капитанов имело проблемы. У них текли трубки. Вроде как, производитель латал трубки, там, придумывал какие-то крепежи новые, что всего этого избежать. Но как оказалось, соответственно. Проблема возникла в другом месте, почему-то потек сам радиатор, хотя перед этим с ним никаких манипуляций не производилось. А Вот, соответственно, что я про все это могу сказать. Ну, конечно, можно распилить сейчас весь радиатор и посмотреть, что же, в чем же причина, где он начал течь и так далее и тому подобное, но, честно говоря, заниматься мне этим не очень хочется. Да и, в принципе, статистика других пользователей показывает, что не только радиатор, но и трубки, и помпа имеют, в принципе, шансы потечь. Поэтому мое личное мнение, что после всего этого советовать данную водянку я, к сожалению, не могу. Я не могу сказать вам, что она безопасная. А вот, так что будьте внимательны. Мне, к счастью, повезло, что данная водянка стояла на фронтальной панели моего корпуса. Соответственно, вся она почти вытекла под корпус, ничего не задев из элементов. Вот это гигантский плюс, потому что в тот момент она стояла, по-моему, на процессоре 7820 и достаточно дорогой материнской плате. То есть протечка стоила бы мне очень-очень недешево. Вот как-то так, друзья. Надеюсь, что видео было для вас полезным. Если это является таковым, не забудьте нажать на лайк, подписаться на канал. Ну, а я пойду заказывать новую водянку. Быть может она окажется лучше, хотя что-то мне с водянками явно не везет.